Привет, ребята. Вот это наш Матвей, наш юный гимнаст, А Я Саша. Стол. И до конца а, да, да, туда да, да, да. ладно давай я <свали> остановить тебя ли сам держись Тягиваться. Есть. Что, еще раз? Да. Два. Есть. Бомба. Есть. Вы Ты... не чудно, что твоя камера хаяча? Хм. -ха. Ставьте лайки, если нравится видео. Пишите в комментариях и не забудьте про колокольчик. Да? Давайте.